Добрый день. На связи Центр обучения компании «Инфострой». Мы обсуждаем приемы расчета локальной сметы базисным индексным методом с построчной индексацией. Я остановлю ваше внимание на простой теме – оформление результатов расчета. Все-таки это немаловажно в работе сметчика. При работе данным методом каждая строка сметы рассчитана в текущих ценах, и в выходной форме следует отразить как получен такой результат? Вот рабочая локальная смета: Строки работы в этой смете рассчитаны в текущем уровне цен по индексам, которые мы выбрали из справочника индексов. В строках назначены нормативы накладных и прибыли. Строки с неучтенными материалами рассчитаны в режиме справочник, по ценам и справочника, который отражается во вкладке ресурсы строки. Печатаем этот документ. Типовая отчетная форма по 35 МДС. Для того, чтобы отобразить перечисленные выше данные, необходимо установить следующие настройки этой выходной формы. Раздел расчет стоимости строки. Локальность индекса применяется с помощью пересчетов, поэтому при печати следует установить флажки формулы пересчета к строкам работам и коэффициенты пересчета к строкам работам. Если пересчеты применялись и для неучтенных материалов, то ставим флажки в строчках формулы пересчета к строкам РП ресурсы по проектным данным и коэффициенты к строкам РП. В разделе шифр справочника формулы объемов неучтенные материалы рассчитаны по справочнику, поэтому необходимо установить флажок шифр справочника текущих цен. Раздел Накладные расходы и сметная прибыль. Поставим в флажке процент из суммы по строке для накладных расходов и сметной прибыли. Желательно поставить флажок Формула расчета НРСП. В отчетной форме согласно установленным флажкам отображаются данные в колонке наименования работы затрат, в строках работах под текстом наименования и расценки отображается формула, базисное значение, умноженное на индекс по оплате труда, по эксплуатации машин, по материальным затратам. Перечисляются примененные индексы со ссылкой на источник индексов. Еще ниже в этой же ячейке отображаются накладные расходы и сметные прибыль. Особенность этой формы заключается в том, что в столбцах 5 и 6 отображаются единичные показатели расценки с учетом примененных индексов, то есть в текущих ценах. Для строк с неучтенными материалами в столбце номер 5 отображается текущая цена этого материала, а в столбце номер 2 отображается источник этой цены – шифр справочника текущих цен. В списке выходных форм есть еще один вариант отчетной формы – INDSTR. Здесь Настройки точно такие же, как и в форме по 35 МДС. Но в столцах 5 и 6 этой отчетной формы отображаются единичные показатели расценки в базисных ценах. Возможно, такой вариант более удобен для проверки сметы. В списке выходных форм есть раздел с названием форма 4 в двух уровнях цен. Вот интересная выходная форма 15 граф. Здесь отдельно выделены столбцы. С базисной стоимостью на единицу и с базисной стоимостью на заданный объем. Отдельно выделены столбцы с индексами и значение затрат в текущем уровне цен. Для накладных расходов и сметной прибыли выделены отдельные строчки, поскольку смета рассчитана с различными нормативами для базисного уровня цен и для текущего уровня цен. Они здесь и отображаются. По каждой строке. Отображается также и сметная стоимость в двух уровнях цен. Кратко повторю процедуру настройки печати выходной формы по 35 МДС. Для отображения данных, которые использованы при расчете локальной сметы, необходимо установить соответствующие флажки в разделах расчет стоимости строки, шифр справочника, формула объемов и накладные расходы сметная прибыль. Аналогичные настройки, там, где это необходимо, присутствуют и в других вариантах выходных форм. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной работы. С вами был Александр Курочкин.